Там Алкеймер, Серега Болтин Не было делать ничего и эта вещь меня Не очень-то устраивала скучно очень давно совет не дал когда-то брат Minecraft, what Моя жизнь в Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. А с вами был Серый Эмол Геймер. До скорой встречи.